Добрый день, меня зовут Анна, а я психолог, более 16 лет я занимаюсь психологией. Работаю лично с клиентами. Конечно же, свой путь я начала отработкой себя, и на этом пути возникло много разных вопросов. Например, вопрос денег. Кроме психологии я занимаюсь инвестициями. И уже более двух лет я сотрудничаю с компанией «Наап», и довольна этим сотрудничеством, потому что для меня это безопасно, и я регулярно получаю пассивный доход. Честно говоря, я ленивый инвестор, мне нравится не особо включаться в процесс. Я разобралась, я поняла, какие передо мной люди, что они развиваются, что у них хорошо двигается компания, они молодцы, качественно подходят к своей работе, и я им доверяю. Мое участие минимально. Мне интересно заниматься психологией, а в теме денег я разобралась, доверилась и получаю доход. Вот это для меня самое основное. Мне нравится быть ленивым инвестором. Думаю, что многим барышням это актуально, почувствовать себя в безопасности. Я за то, чтобы мужчина обеспечивал бюджет семьи, но все-таки, когда девушка имеет свой собственный пассивный доход, это дает ей ощущение свободы и все той же безопасности, да? Сделайте себе капитал, и пусть у вас будет эта подушка безопасности. Инвестиции вам ее дадут. Хочу вам пожелать разобраться в инвестициях для того, чтобы инвестировать в себя, в свое здоровье и в собственное развитие. Это лучшее и первое, что нужно сделать. Удачи всем!